Каждый год в преддверии Светлой Пасхи большинство хозяев достают свои кулинарные книги и принимаются за выпечку пасхальных куличей. Расскажу, как приготовить царский кулич пасхальный. Сегодня можно купить готовый кулич в магазине, однако, большинство все-таки предпочитают сделать именно эту выпечку самостоятельно. Его выпекают с добавлением изума, кураги, цукатов, мака и прочее. Куличи покрывают глазурью. Посыпает кондитерской посыпкой и прочими украшениями. Необходимые ингредиенты. Досмотревшим ролик до конца. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Продукты и их количество далее молоко 2 стакана, 2 столовые ложки, яйца 6 штук, сухие активные дрожжи, 1 столовая ложка, сахар, 2 стакана, сливочное масло. 250 грамм, соль, 0,5 чайных ложки, сметана, 0,5 стакана, ваниль, 1 чайная ложка, мюка, 1260 грамм, изюм, по вкусу, белый шоколад, 200 грамм, кондитерская посыпка, по вкусу, количество порций, 8. Не пропустите самые вкусные, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Попробуйте и приходите рассказать о впечатлениях. Пока-пока.